Здравствуйте, друзья! То, о чем я хочу вам рассказать, следует разбить на три части, чтобы не разливаться мысли по древу. Часть первая заключается в том, что чем больны наши западные непартнеры, если всем миром, который неизмеримо сильнее и больше, чем Россия, не могут разорвать нас на части адскими санкциями и поставить на колени. У них, тем миром, которым они сейчас вводят санкции, это почти миллиард человек, их ВВП в десятки раз больше, чем российский. Ну, не говоря о том, что они управляют сейчас мировой экономикой, по сути, через доллар, евро и так далее. Причину, наверное, нужно искать прежде всего в истории. Как вы помните, именно англосаксы являлись средоточием всех прав, свобод, демократии и так далее. Но при этом почему-то забывалось, что британская империя жила на осте в компаниях, на том, что грабила колонии. И, собственно говоря, не сильно изменяется ситуация и в последнее время. Потому что, скажем так, англосаксонский мир, центр англосаксонского мира переместился из Лондона в Вашингтон. Но англосакс, объединенные общей культурой, историей, которую они грамотно интерпретируют общим языком, по сути остались все теми же. Они ввели не колониальные методы управления. Да, сначала они жили на колониях, потом они жили на результатах Первой потом Второй мировой войны, а потом они ввели долларовую систему. И всегда эта система работала прекрасно, потому что она имела на самом деле свою идеологию. Идеология выражалась, и это знают те, кто живут на Западе, в обогащении. Обогащайтесь. Рыночная экономика была более совершенна, чем феодальна. Она позволяла более совершенные социально-экономические отношения строить. Она позволяла зарабатывать больше денег, при этом имея насос, который позволял выкачивать средства все время извне. То есть подпитывать демократию, свободы ограниченного количества людей за счет... По сути, ограбления других территорий подмандатных. И эта метода работала. Мы сегодня знаем 30-триллионные американские долги, которые распределяются по всему миру. Но американцы живут вполне нормально, англосаксы в целом тоже. Европейцы уже являются более подконтрольной территорией подмандатной и позволяют богато жить, но уже немножко зависимы. Суть в том, что вот этот механизм прекрасно работал все эти годы, обогащайтесь, обогащайтесь, обогащайтесь, но любая социально-экономическая модель с годами устаревает. В результате устарела и эта модель. Выкачивание средств извне затруднено, потому что некогда подмандатные территории Индии, Азиатско-Техасиканская региона в целом, того же Китая, становятся потихонечку менее управляемыми, они меньше дают, они претендуют на какую-то часть пирога. Россия, которую после развала Советского Союза, казалось бы, вот можно только взять и поделить правильно, неважно каким способом, тем же транснациональным капиталом или развалом России физическим, но тоже оказывается почему-то начала подниматься с и огрызаться, скалить зубы, а жить-то надо, какое-то время жили за счет доения Восточной Европы, в том числе людей выкачивали туда умы и все прочее, закрывали предприятия, развивали свои, осваивали новые рынки. Теперь получается, что это не, не работает, потому что тут уже осваивать нечего, выкачивать особо нечего. Россия начинает осваивать, Китай очень осваивает, это уже даже Индия, многие страны осваивают. А где приток извне? Его нет. Было принято решение, в том числе раздувать это за счет инфляции и ВВП. Обратите внимание, последние десятилетия в концепции рыночной экономики было внесено совершенно существенно такое бредовое на самом деле понятие, не, даже не ВВП, а в том, что современное процветающее общество не может считаться таковым, если доля ВВП-услуг составляет менее 70%. Но эти услуги-то в основном формируются не за счет логистики или услуг проституток, а за счет фондового рынка, ценных бумаг. Ну, да я уже говорю, как лицензированный специалист по ценным бумагам. И мало не того, не просто ценных бумаг, а в первую очередь дериватива производства, ценных бумаг то есть тех самых фьючерсов форвардов облигаций и всего прочего что не является первичным выпуском э, ценных бумаг которые основаны на реальном товаре на реальном сырье на реальных продуктах а они уже являются производными от них то есть это вторая третья четвертая производные которые оперируют нереальными продуктами а эфемерным спекулятивным капиталом и вот доля этого капитала составляет более 70 процентов вот французы знакомые французы, не русские французы, а французы-французы, постоянно удивляются вот последние месяцы, говорят, как же так? ВВП Франции больше русского. Мы должны были в одиночку поставить Россию на колени, а у нас это не получается. В чем дело? И когда им объясняешь вот эти элементарные вещи, они их не понимают. Они не понимают того, что понимал Пушкин еще в 19 веке, когда писал не нужно золото ему, когда простой продукт имеет. Конкретный пример. Газ и нефть. Обратите внимание, вот сейчас цена на газ в Европе, она уже давно держится намного больше тысячи, сейчас полторы тысячи долларов за тысячу кубометров. И нам рассказывают о том, что это же рынок, это рыночные цены, на самом деле это хрена не рыночные цены. Точно так же, как дорожающий в США бензин, а он подорожал практически вдвое на последнее время, никакого отношения к рынку не имеет. Обратите внимание, газ, причем по ценам, значительно ниже вот этих рыночных, из России как шел, так и идет. Россия обеспечивает 155 миллиардов кубометров газа в Европе. Остальной газ она получает из Алжиров, прежде всего, из Норвегии, из собственных месторождений там, британских, неважно. Но, собственно говоря, это не тот газ, который из Катара или из Соединенных Штатов. Его доля очень невелика. Основная доля как раз русский, норвежский и так далее. То есть, собственный газ собственной добычи. Русский газ поступает в Европу все это время по ценам в 2-3 раза ниже, чем вот эта рыночная цена. То есть громадная составляющая русского газа продается сначала там по 500 долларов, средняя цена была за прошлый год 500-600 долларов, 700, сейчас 700 долларов, но не полторы же тысячи. Откуда берется эта цена? А это спекулятивный капитал. Говорят, газа не хватает. Нифига, ребята, у вас в газов хранилищах, как я и говорил еще в прошлом году, гарантированно хватит на весь отопительный сезон с учетом поставок из России, которые не прекращаются, вы спокойно проходите самую лютую зиму. Сейчас уже по факту мы видим, что да, действительно проходит. И хотя говорят о минимальных запасах газа за всю историю, ребята, не надо рассказывать сказки. Важно то, что спрос и предложение у вас равновесны. Фактически физический объем газа, который у вас есть и который вы получаете, причем реально по значительно низшим ценам, потому что вы газ закупали в хранилище по ценам еще 200-300 долларов за 1000 кубометров. И газ который вы потребляете он совокупен и есть равновесие способ и предложения чего нет, так это того, что вы не можете умерить аппетиты ваших жирных котов, вот их спекулянтов фондового рынка, которые говорят, ребята, ну сегодня хватает газа, но ведь завтра мы же торгуем фьючерсами форвардами, мы торгуем через газ поставка поставкой через 2-3 месяца, а тогда же газа не будет. А мы же шансы вводим, а если Россия перекроет в Она еще не перекроет, ну а если вдруг? Поэтому газ стоит полторы тысячи. И вот это уже не раздоровый рынок. Это чисто спекулятивный рынок, который не в состоянии контролировать государство, потому что плановая система экономики у него фактически все равно не действует. Вот они не ввели то, что следовало вести давно, о чем говорил Гелбрид, и опыт, который показывал Советский Союз, признан неудачным, и опыт, который демонстрирует Китай, признан удачным там коммунисты, поэтому он неудачный, и живут, цепляясь за старую, уже устаревшую модель. И вот в этом их проигрыш. Нефть в, в Соединенных Штатах никаких поставок снижения из россии не было наоборот на 40 процентов 25 марта выросли объемы поставляемой нефти из россии соединенные штаты сами по себе достаточно добывают нефти но тем не менее у них бензин и все прочее на заправках дрожат. почему опять же спекулятивный капитал опять же речь идет о том что а вдруг не хватит а вот в будущем то есть наживаемся мы сейчас получаем хотя бензина меньше не стало. Вот это реальные гримасы того самого капитализма, который, не имея возможности как раньше подпитываться колоссальным насосом извне для удовлетворения своих амбиций, начинает рушиться. И рушится эта система не потому, что Россия или Китай плохо себя ведут, а потому что сама система устарела. И вот та война, которую они ведут сегодня с нами санкционная и так далее на Украине. Это на самом деле причины ее лежат не в том, что где-то там права или свобода каких-то украинцев были попраны. Дело в том, что именно сама система не может существовать, она пытается выжить. И Байден об этом откровенно говорил, может даже не соображая, что он сказал, что сейчас идет изменение мира в новом мироустройстве. Соединенным Штатам нужно бороться за свое право по-прежнему быть в мире монополистом, гегемоном, проводить свою линию. Какую линию? печатать да, по-прежнему доллары, чтобы весь мир их покупал, обменивал на фантики свои реальные товары, ресурсы и все прочее. Поэтому мы будем жить хорошо, а вы будете жить чуть хуже, за счет того, что мы вам будем регулировать, что и сколько вам за что платить, а в тех случаях, когда у нас будет кризис, а такие кризисы случаются, мы будем объявлять мировой финансовый кризис и в результате списывать свои долги, распределяя их между вами, в результате у вас будет хуже, а у нас там несколько компаний обанкротится, но в принципе нам будет лучше. и нас Следующие 10, 15, 20 лет нам еще хватит. Вот эту систему Запад пытается сейчас сохранить. Но суть в том, что Запад построил свою систему на воздухе вот этих ценных бумаг, которые не обеспечены ничем, на многократном переодалживании денег, денег и денег, которые не обеспечены реальными продуктами. Сегодня объем денег, находящихся в обороте, неважно электронных или бумажных, не соответствует объемам тех реальных продуктов и ресурсов, которые существуют в западном мире. Западный мир, вот этот несчастный там миллиард, причем из них далеко не все, получает и потребляет три четверти всего сырья, всего реального продукта, всей реальной энергии, которая производится в мире. Все остальные шесть с лишним человек довольствуется значительно меньшим. Так вот, собственно говоря, сейчас происходит то, о чем мечтал и объявлял Запад. Мы сейчас боремся за, теплую, за борьбу с теплым климатом и потеплением. Он начнет меньше потреблять, но мир станет намного чище. Но вот за этот передел мы сейчас и боремся. Я думаю, что Грета Тунберг, если она сохраняет здравый смысл и какое-то здравомыслие, должна поддержать именно разрушение вот той системы, которая сложилась, устарела и которая работает на потребление и сверхпотребление за счет всех остальных. Ну, это пока все по самых общих чертах о причинах, почему Запад проигрывает войну с Россией.